И говорят, даже был кастинг реквизиты, и не, не все прошло. Так, я тебя хочу кое с кем познакомить. Подводит меня к Ветшилку и говорит, значит, рубашка. Это Данила, Данила — это рубашка. Если ты обидишь рубашку, я тебя убью. Она старше тебя на один год, поэтому береги ее. Данила — это обои из Леруа Мерлен за полторы тысячи. Обои — это Данила. Если их обидишь, ничего страшного, купим новые. Пеймався на смешней сумме.